Сорт томата вишня-кремовый аметист. Вот такие вот черри. Этот сорт родом из США. Небольшие плоды. Растут они гроздьями. Растение высокое. От метра пятидесяти до метра восьмидесяти и выше бывает. Требует посынкования. И вести томат нужно в два максимум три ствола, потому что растение получается тогда загущенное, если оставить больше стволов. Этот сорт относится к раннеспелым сортам. 80-90 дней до сбора урожая проходит с момента высева семян в грунт. Вот такие вот плоды напоминают белую смородину. И фиолетовые плечики у этого сорта. Очень красивый. Масса одного плода, сейчас взвесим, около 10 грамм, 8 грамм один плод. Хорошо подходит для консервирования, кто любит черри, а также покушать как конфетки, очень сладкий сорт.